Ч, докуда вы в основе пранков дошли? Гоу, единица, стакайся. А, тофу, пошли подвал. двору. Че? я... Чё? Все, не проверяй. не не все нормально, все рассчитано. Медик рецит, убивай. Два меда там. Все, я посадал. Взорвите КВ, взорвите КВ. Давай, ебей, Хорош. Дожмите, дожмите, рисуются там. Ты в подвале еще. Нас. No, ah! Вс, без медов, без медов. Он съебался, можно ресс. Града пошла! Да? Сидит там, понял. Не броня вообще на. Все она. бойцы противника убиты. Пройдёт. Мы победили. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Порвал мне именно один, скорее всего. если будут Кломба. Граната! Граната! граната! Подрадовала. Осторожно, граната! Просто сказка. Ой, блядь! блядь си отрустить. Сидит Смотрим в КВ. Зарвите КВ там два типа. Бля, я вообще не ожидал там. увидеть. А да что Туфу, пехова. Да откуда говоришь нить? вы дошли? Это так-то. Скажи. Год выкуп запашен. Ра он начал все. Да куда? Зафидели да, пока во втором дне выносили. А, то есть одна шестнадцатая. Двойка. Ноль семьдесят. Можно рисовать эту а гладь. Его и рисуют. Граната пошла. Гранату! Да гранату. Да за ебалый дикишлю, блять, я с ним забуду. Граната! Убил меда? Еще убил? А в обходке есть? авик. 50? Сидит, блядь. Шур, Ой, блядь, он мне превзошел. Вражеский отряд разбил. Крушока, блядь, банк. Стретический ядро. Да ты. Раунд начался. Осторожно, граната! Граната пошла, ребята! А зачем вы пушите? Заходим. Осторожно, Подожди граната! Резает дугу. Ой, пасосал. я высосал. Два пасосал, трупа там сейчас резнут, пушьте. Пососал, пососал, пососал, ухожу. А нахуй вы пушили? Зарвите дугу. Си. Мы проиграли. Блять, давай, тифила. Защитите Защита. Защита. Защита. пошли подвал. Защита. подвал. Защита. давай, давай. давай. Защита. убивай. убивай. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Они ресурсы там хаешки есть на центр? упадал ресурсы. Все, они прокинутые пушся. Ой, блять, погоди. Мне сейчас. Я сейчас двойку поведут, наверное, да? Нет один. Ой, глядь, а, какой гермо, блядь, какой же это дерьмо, блядь, это пиздец, это щитак, это пиздец. Взорвите один из объектов а противника. Раунд Начал с... начался, бомба сита. Детал... Ладно, с кракером вообще ебёшь жестко. Гидай гранату! Просто, блядь, у меня с ним, нахуй, полторы тысячи часов, блядь, здесь с ним. Заиграл бы с хотим аппы. Да, инженер, Народ, я, я там помоги, разъебал помоги, на единицу, а мы что-то выключишься. или что, выкушли, что? Бомба А, я что-то проебался. Или он мне А сейчас сверху засекай, засекай, сейчас сверху. Спина. А, да, Версия. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Установите бомбу возле одного из объектов. Гоухвер запушил. Ну и сыграй спиной, ну и спиной сыграй. Куда? В или в два. Сбойки. Попал убежал. Гой, единицу, гой, единицу. Спалились наружу. просто дерево Граната, пошли на размен. Нормально. Сорян. Я остался, я остался, я остался, сс... я уже... я сс... остался, я остался, я остался, сс... я остался, я не. Сс... я остался, я остался, я остался, я остался, я остался, я остался, я остался, я да, он байтер, блядь, профессиональный просто. Турель. Блядь, давай, давай, давай. Блядь, не давай, За давай, в давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, ой хорошо ой хорошо вражеский отряд разбит тофу но это точно на альпе ракенли говоришь это точно на альпе алина Я говорю, альту и бля, мы виз делаем. КВ пушит, да? КВ пушит-то там. Там every round, блять, КВ. У, у меня двое. Битово. Два типа. <связь> <связь> да блять, на он ну это дерьмо У меня на на Ты не хочешь уйти, Кандей? Да, он, но у меня двое здесь. Наш верх бежит. Бомба установлена. Он у меня, наверное, будет на нас. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Не знаю, блять, как Йода разъебуется от этого читака, но тухло. Установить. Сперму Раунд начался. Бомба взята. Год двойку. Я там. Как бы Я там. Они пушат один. Они Пятку. и А, все, забил. Теперь просто сиди. А, а. Спина. А, бой. А, бой. А, бой. А, бой. А где рейтинг? мою НТ? Бомба НТ. Спасибо. <связывая> <связывая> <Защитите стратегические связывая> да, а у тебя какой график будет? Чего? График работы какой будет? Охуенный 7 на 0. 7 серьезно? А кем ты там работаешь, напомню? Асторожно, граната. Чего, серьезно 7 на 0? Ну, как придется хуй с ним, сколько работы будет. На шеф, на шеф, на шеф! Там типушка. центр за холдосом уж стоит. Мне пизда так, ничего пожай. На поляне. Граната! Бля, резанут еще. В пленту, в пленту стоит. Что-то откидывается там хуйней какой-то. Может резать дерево. И на дуге труп. Зачем ты туда лезешь? А, ебать ты его прочитал, нихуя. Защитите Красава. Го подвал одной. Блять. Ну давайте втроем. Рыба! О, они втроем встречают. Еще при нем а вы еще. Найс, есть. Погоди, надо регруппироваться. Под подвалом, под подвалом. Кидай гранату! Команда противника разбита. Вот Миссия я ебал. Потягивайте, я тебе, блядь, кто-то не стреляет, а? Я тебе говорю, по телевику, блядь, Раунд не стреляют Да не-не-не-не. Не. Ты же в прошлый не играл, так говорит. А, так я руки не в прошлый. Пожалуйста. Бля, в респе, в респе! Да-да-да, он вечно сидит, забей. К тебе тебе иду, за бочкой. еще. ещё, ещё! Блядь, кончено. Блядь, ну какие же то ублюдки, это пиздец. Один в респе, другой наверху стенку багает, блядь. Классно, о, бля, он на клубах о, пизды ему ну, да, там медик у него труп нарезает и будет. Граната! Все наши команды уничтожены, мы проиграли раунд. Защитить, Медик, а ты и можешь кого-то резать конденсация? Вопрос да. такой внезапный возник. Да. Резать mm -hmm. побольше по-братски. -по один. Плюс 3-4 на канал. Это один. А по мама да. Блять, поляна. Там чел пуш. Блять. Демар заходит. Другая. Да. Еще другая? Дуга-дуга. Дуга-дуга. дуга Под бочкой лоха пейндж был. Блять, почему он спрыгивает тебя снизу? Блядь, я промазал. Они оба, короче, Там под клумбами за бочкой стоят. хуй оружия блять может ты ресишь братан Блядь, это Вы выиграли, забыл, Надо было рейсом, год два запушим, и все его в атаку теперь личнем ясно нафиг с, с пушим граната Я кого-то кого-то я. Тихо пл ну, и ушел, называется красава. С кем-то, блядь, стоять? Бля, не ваншот, что? 90-й инженер, медик сразу справа, лечится, скажу. Сразу справа, давайте папа. Эй, почти. Вау. Если бы ты бы вся попал, выиграли бы. Ну я попал, не ваншот дал. Граната пошла! Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Прям, Установите бомбу. Пойдемте фаст один сыграем, выебим их. Раунд да. начался. Бомба взята. Просто дайте хаев на ящик. Ёбак стоит вечно. Осторожно, граната! У меня побили по Бомба ну, вот, блять, шанс. Не у вас один там отъебал? или они все пушили? ну посмотри бля, ну тут такой не контрится, он просто сидит блядь. давай придумаем что-нибудь установить бомбу возле одного из объектов давайте так же единицу, так же единицу взята слышь, на тэф возьми меня, на тэф возьми меня давай, давай подвал Граната. Гоу перетяг на двойку быстро. Давай. Съебали на двойку, ну. Вперёд. Там Ча спину давить сейчас, да? ребят. На, нахуй. На, нах... Ещё нах... вверх, вверх. Да, нах... надо да, вверх. Дым дай, Рис. Он съебался. Он поедет. Он там. пошел Идай к тебе, конденсация. Я убил его ребят. Спасибо. Да, блядь, это не Игрок бомба бомбе бомб, бомб, бомб. Есть дым, у меня да просто дым. смока нету, я бы не армял. Да, я дам, я дам смок. Граната! Граната. Хорошо. Рис. Давай рисаем. Ты одного, я другого. Раунд выиграл. Nice. Команда врага уничтожена. А Больше в жизни до читать не пойму. Установили бомбу возле одного из объектов. Uh -huh. Погнали двойку. Раунд начал. Да. Бомба взята. Минус настряцил его. Это пуш один. Идем двойку, идем двойку. Игрок ага, где? Где, где, где? А, все, ясно. Лесы. Бомба взята. Дым дает на их верхней. Бомба взята. Задымил. Не кидайте хрен. На респирке кто-то есть. Чувак, спину пошли. Спину вода смотрю. Ага, разъебали всех, да? Получается. Еще? Да еще Мы уничтожили отряд Найс. врага. Победа за нами. Комиссия написал. Комиссия. Я так понимаю, мы сегодня три игры, которые слили, одной игрой окупаемся, которую выиграли, да? Ну, получается. 35. Вроде достойно сыграл, да? Охуенно сыграл.